Путин призвал защитить минимальный доход россиян от списания по долгам. Призвал, все он призывает. Давайте защитим. Ну давай, защищать. Жуткий, конечно, этот Вова, призывальщик. Путин рассказал Значит, об ракетном комплексе Авангар, что боевые блоки нагреваются до двух тысяч, но остаются управляемыми и прочее, прочее, прочее. Ну какой молодец. То есть рассказывает все вообще о 27 махах, и прочее как в том анекдоте, лучше бы ты дал ламаху, да? бля, кошмар. Заявил о расширении географии поездок после выработки у него антител, то есть его шарнули, теперь он рад, и будет теперь он ездить. Так он сидел в подвале, также он рассказал про смерть друга, но я так понимаю, мы только что говорили про медицину, Просто не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега, бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Он заболел ковидом. Ну, это, мы говорили, это брат Ралдугина, КГБшник, путинский дружок, тот, который его в КГБ, я так понимаю, притащил. И он подох. А Путин, причем он не в Латвии сковернулся, да, Путин за ним самолет послал, да, но вот не уберегли, так скажем, я так понимаю, что в самолет, что ли он задвинулся или где, и Путин, на Путин, наверное, сильное впечатление произвело, но помните, на похороны он так и не поехал.